реальную геологическую задачу, которую нужно решить. Продумать все стадии решения. Мы проводим очень большую работу со школьниками, чтобы школьники не просто приходили, скажем, к нам в Институт геологии, нефтегазовых технологий на слово нефть. Вот хочу быть богатым, хочу быть. Это неплохо, это хорош, хорошая такая мысль. Да? Но в принципе мне бы хотелось, и нам бы всем хотелось, чтобы эти ребята, которые приходят к нам на первый курс, они интересовались бы геологией. Заниматься геологией я начал три года назад, в седьмом классе, как только поступил в IT-лицей. Ну, сперва меня этот предмет, ну, не предмет, а именно само направление как-то не привлекало. Ну, ходил так, когда как. Потом, в последующем, я понял свое предназначение в сфере геологии, и меня это увлекло. И вот сейчас, ну, я уже поучаствовал в республиканских и всероссийских олимпиадах по геологии. По крайней мере, в данный промежуток времени это просто мой интерес, мое хобби, но в дальнейшем, конечно же,